Привет, друзья! Проведу сравнительный обзор защитных комбинезонов из клиники 32. Первая модель из материала Sponbond плотностью 20 грамм. Удобная базовая модель, которая имеет молнию, которая защищена липучками. Достаточно высокий уровень защиты на подбородке. Вы видите, что вместительный капюшон, петелька для фиксации большого пальца рукава. В целом, очень удобная модель одноразового комбинезона. Вторая модель. Плотность комбинезона от 40 до 68 грамм. Желтая молния. Высокая защита на подбородке, чтобы избежать проникновения частиц. Комбинезон полупрозрачный. Комбинезон дышащий. Может быть использован как с одеждой, так и без. Носить его достаточно комфортно. Комбинезон также относится к классу одноразовой одежды. И по большому счету подлежит замене после приема каждого пациента. Петелек для фиксации большого пальца здесь нет. Следующая модель, известная модель от компании Coverman, модель уже более серьезного уровня, предохраняет от попадания частиц, имеет это хорошие показатели по водозащищенности, по защите от агрессивных средств, по проникновению аэрозолей. Модель достаточно ноская и при уровне ухода и обработки может быть использована неоднократно. Хотя производитель рекомендует использовать такие комбинационы только для одноразового ношения. Модель моя любимая от компании Micromax белоснежного цвета. Белого цвета. Белоснежная модель, очень комфортная в использовании, дышащая, тонкая, приятная на ощупь ткань, не сковывающая движение, когда ты ходишь в ней, ты чувствуешь легкий шорох и он напоминает тебе, как шуршат листья. И высокая трава от легкого летнего ветерка. Очень приятное ощущение от его ношения. Одна из моих любимых моделей от компании DuPont. Зеленого цвета, с известным брендом Тайвик. Имеет клеевой слой для защиты молнии. Имеет петельки на большой палец для фиксации рукава. Также очень приятная ткань. Комбинезон сделан свободным. И позволяет комфортно чувствовать себя людям, которые одевают его на одежду или без. Высокий уровень также защиты на уровне подбородка с клеевым клапаном, который позволяет закрыть полностью. И топовая модель флагманская от компании DuPont. Вы видите, что это узнаваемый желтый цвет. Модель с носками, модель с фиксатором большого пальца, модель с двойным клеевым слоем. Он перекрывает молнию два раза. Высокий уровень защиты противовирусной, один из самых высоких. Лицо закрыто практически полностью, клеевые клапаны расположены как на левой, так и на правой стороне. Вместительный капюшон, очень плотная дышащая ткань. В этой модели сделан акцент именно на противовирусной защите. И при этом, при должном уровне обработки, костюм может быть использован многократно. Друзья, берегите себя, своих родных, будут вопросы, спрашивайте, с удовольствием ответим.